Приветствую всех из Финляндии! Сегодня я хочу рассказать о том, как я делал террасу. То есть у каждого дома я рекомендую всем, и всегда говорю, делайте большие террасы. Все, что делается маленькая терраса, потом она всегда увеличивается. И это все просто дороже получится, нежели делать это изначально. Поэтому ширина моей террасы была, соответственно, задана фундаментом. Это у меня 7,45. То есть одной части дома, скажем так, во всю ширину. Глубину я же основывался на том, что съездил в магазин и узнал, какие размеры, на что получил ответ. Да фиг его какие там, какие пришлют, такие будут. Но 3,60, сделан был вывод такой, что 3,60 можно 100% брать. То есть будет она там 3,80 придет, или там 4, 4,20, неважно. То есть под 3,60 можно смело рассчитывать. Это гарантированно, будет в наличии. Соответственно, так как я планировал делать фундамент на винтовых сваях, винтовые сваи купил двух типов. У меня идет наклон от фундамента от дома в сторону, скажем так, и увеличивается. Я поэтому взял два типа. Взял 5 свай 120 см и 5 свай по полтора метра. Соответственно, мне нужен был рассчитывать таким образом, чтобы свая не превышала 2 метра в каждую сторону поэтому я с таким с небольшим запасом у меня получилось там 170, 175 на 180 примерно вот такое вот расстояние между сваями сваи в Финляндии здесь продаются, но их нельзя купить, там, трехметровых я не встречал вот даже я не помню чтобы я два метра встречал то что я вижу полтора метра это максимум, так как здесь они используются либо для сарайчиков, для террас для пирсов можно заказать будет большего размера, но это есть фирмы уже где нужно заказывать а так это все ну, какие-то такие легкие садовые постройки, которые не несущие и так далее поэтому но ну, они у нас идут всегда горячего цинка, то есть черных я тоже нигде ни в одном магазине в продаже не видел вот бывает только двух вариантов Есть уже э, приваренные такие со шляпами э, К головку, скажем так И есть еще просто, есть с отверстием И там нужно покупать дополнительную штуковину Которая стоит там тоже около 12 евро К свае А стоимость примерно у сваи одинакова Поэтому я вот э, в Хельсинки приобрел сваи С этими оголовками Только ради того, чтобы сэкономить... Э, средства, скажем так потому что если брать сваю 120 сантиметров она стоит около 20 евро вот, с этим пятачком и такой же размер без пятачка вот мне одну, там всего было в наличии 4 с пятачками с этими с площадками, один без вот. цена одинаковая но вот, которая без пятачка нужно еще 12 евро докупать, то есть это получается уже 32 евро за сваю, то метр пятьдесят с пятачком она стоит двадцать четыре ну, там короче говоря 25 евро за штуку то есть они горячим цинкованные вот. соответственно я крутил от своего дома, от фундамента в первом ряду у меня шли по 120 двадцать сантиметров высотой сваи и во втором ряду уже по 150 пятьдесят то есть по большому счету я особо не переживал, в Финляндии это такое Достаточно рискованное дело крутить сваи Тут можно, можно половину закрутить, а половину и нет Поэтому ну, я знал, что у меня здесь в принципе глина сплошная практически Поэтому я особо не переживал У меня уже был опыт моего сарайчика, который еще стоит до сих пор на, на том же самом месте Хотя там короткие сваи вот. Значит, смотрите, что я сделал, по какому принципу у меня получилось 7,45 длина, 3,60, я планировал ширина террасы И нужно было сделать, я знал, что никак невозможно закрутить сваи на 100% ровно и, То есть у меня уже есть эти оголовки, да, как мне поступить То есть все равно где-то какие-то камни попадаются, да, и сваю будет немножко то-либо туда чуть-чуть подгибать, то-либо сюда Единым каркасом первичным сразу сделать, ну, я бы не советовал так Поэтому... Я рассчитал высоту своей уже доски верхней От нее рассчитал каркас Первый каркас у меня 150 миллиметров идет То есть доска соответственно 28 миллиметров Потом каркас идет 148 на 48 И снизу еще на свае мне нужно было 198 поставить Каркас На который уже будут раскладываться решетка 148 го каркаса. Это я сделал для того, чтобы немного ну, простить, скажем, задачу. Но я по большому счету другого варианта более такого и не знаю. То есть в любом случае так бы и делали где-то в другом месте. Первый каркас на него кладешь уже тогда второй более спокойно. За счет этого у меня получилась свая, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда в разных моментах, да, закручивал уже под уровень. Соответственно, не до каких-то не до упоров, не до чего, а под свой заданный уровень. Крутить я начинал при помощи лом, вставляешь в отверстие там есть технологическое отверстие, и начинаешь его крутить то есть в одиночку. А потом дальше я уже купил отдельную барабульку, два куска трубы и болт посередине. Вставляешь в эти отверстия, два лома уже, и моя дорогая мне помогала. Закручивать. Соответственно, ее удивление было, <смех>, по итогам, конечно Вроде как, что Серега, сделай, сделай Что это тут, ну, тут, ерунда сделать, так, пару досок А В итоге она поучаствовала во всем процессе От начала и до конца И сделала такой вот Блин, кажется, так легко сделать и просто Ну, ну молодец, помогала очень много Соответственно, мы с ней закрутили Я разметил все, где мы закрутили На нужную высоту, глубину Опустили сваи в двух рядах уже на свае тогда я их не заполнял никакой пескоцементной смесью или еще чем-то там есть внизу отверстия и наверху отверстие по сути это горячий цинк если горячему цинку ничего не будет э, грозить, то я не считаю, что там что-то такое криминальное может быть то есть когда э, в металлических конструкциях закрывается плотно, то влага не может выйти по сути это большая проблема, нежели здесь Я посчитал, что я могу ошибаться Я так подумал, что ничего страшного не будет Но так как у меня отверстие есть сверху, Соответственно, вот тут опять же Тот, который, которая одна свая была с отдельным оголовком за 12 евро Там здоровенная шайба металлическая Которая перекрывает верх полностью То здесь верх открыт Ну соответственно я взял просто Есть... Остатки битумного покрытия, которое самоклеящиеся Вырезал квадратики И приклеил просто сверху эти квадратики На эти оголовки и все на шайбы Соответственно положил 198 брусок вдоль Чтобы они пересекались там в внахлест Без разницы как сделал. Ну Главное, чтобы попорок были хвосты на сваях На самих по себе И снизу прикрутил э, болтами не болтами, а там шурупы такие с крупной резьбой под головку. Это идет для крепления лестницы. Крепим на такое ограждение. Ой, ограждение эти. Снегозадержание. Ну, всякие такие вещи. <coughs> То есть надежные такие хорошие шурупы. Прикрутил снизу и все. По идее я зафиксировал. Прикрепил к свае само по себе каркас первичный. Брусок, который я крепил к фундаменту при помощи анкерных болтов вот как раз таки эти анкерные болты это я сделал неправильно по сути мы делаем на работе именно там специально идет крепеж который специально предназначен для фиксации импрегнированной древесины это будут либо спецпокрытия либо это будет нержавейка но они достаточно дорогие продаются в большом количестве но диаметр у них восьмерка используется и шаг мы ставим через 1200 то здесь я, так как я не стал брать волшебные <свят> анкера я взял простые холодного цинка, причем даже не горячего потому что я и не выбирал там навряд ли бы я нашел в магазине в простом но взял 12 диаметр и уже фиксировал примерно через 800 мм поэтому я думаю это все таки прослужит огромное количество времени вот, но если разобраться с правильно я поступил или неправильно, то я поступил неправильно, но это опять же осознанно и это я делаю для себя, а не за эту работу берут деньги. То есть это разные для меня понятия, по крайней мере. После того как я сделал весь основной несущий опорный каркас, на него я уже э, приобрел доску каркаса 148 на 48 на 148 длиной 360. Соответственно, я специально сделал так, чтобы мне, по сути, и не подрезать особо Максимум безотходности Поэтому сначала я сделал край Потом немножко математики посчитал, нашел прямой угол И, соответственно, там второй край сделал то же самое Натянул нитку, отступил от фундамента <coughs> Порядка, там, не знаю, может быть, сантиметра крайней Я сразу отступил чтобы был зазорчик, ну, если фундамент чуть-чуть где-то какой-то чтобы не, не бегать и ничего не подрезать по сути, у меня свободный выход я мог хоть там 20, хоть 30 вывесить я этого не боялся, по, сути, по большому счету то есть, сделал, натянул нитку и уже потом весь шаг полностью доски, доски у меня, доски были кратные 3 метрам поэтому шаг я свой сделал 50 сантиметров между каркасами Соответственно, брал доски, как обычно мы делаем, чтобы делать максимально, без отходов, это значит нужно взять каркас, доску. Край зафиксировал, край зафиксировал и положил там сколько досок, какого размера у тебя идет, раскладку, чтобы не торцевать каждую доску, потому что я отношусь к этим вещам. Этот терраса для меня, вот, ну, стык, тем более для самого себя, мне по большому счету будет он торцованный или не торцованный, где он плохой какой-то получается, я его всегда могу отложить в другую сторону, там где будет с одной стороны подрезаться, либо где неважно, то есть нужно понимать, как это работает. Но для меня важно было шаг, чтобы я мог класть доски, Бумц, и все, не нужно было с каждой бегать ее подрезать поэтому шаг у меня 50 сантиметров пошел значит весь каркас я прибил вот именно с таким расчетом сначала края, потом где стыковаться будут два ряда, у меня два варианта в одну сторону короткий кусок, в другую сторону короткий кусок ну соответственно вот основные зафиксировал потом остальное раскинул по равным расстояниям примерно 500 миллиметров и все это я прибил просто гвоздями 90-ми горячего цинка все. где по два гвоздя где по побольше немножко прибивал разницы по сути никакой нет и фиксируя каркас я уже его подводил изначально под свою отметку и до шнурка немного не доводя вот и все и потом фиксировал так я Заполнил весь каркас и лицевую крышку одну прибил Крышка нужна нам для нескольких вещей Во-первых, это по краю жесткость дается больше И во-вторых, так как у меня столбы планировались ну, Еще дальше я хочу сделать ее накрытую ну, Под какой-то такой а прозрачный Прозрачную кровлю куплю потом в дальнейшем и сделаю Но столбы мне нужно было сразу зафиксировать Поэтому в столбах я вырезал специальные отверстия, скажем так, технологически Убрал лишним древесину из расчета, что я туда зафиксирую еще сдвоенную 42 на 198 из такого вот буду делать материала балку. А к ней уже у меня высота кровли не позволяет, но это уже другое будет видео. Но в общем, суть не в этом, это уже дальше буду колдовать. Потому что здесь все делается, по сути. Делаешь от одного. Решил одну проблему, решаешь следующую проблему. Ну и насколько твоих знаний хватает, и какие-то проблемы можешь уже изначально учитывать и знать о них. Поэтому я поставил 4 столба. Между столбами у меня где-то там в районе. В районе двух метров. Что-то побольше, чуть-чуть, по-моему. Ну, равно. В общем, поставил, там не ровно симметричные, у меня задачи такой не было поставил в угол в угол на край террасы да, зафиксировал к каркасу то есть прикручивал нашу руку шурупы, шурупы 90е но специальные для вот как раз таки уже террасовых дел для импрегнированной доски которые не боятся этой химии остальное расстояние раскинул где получится и пришел максимально симметричный скажем угол между лобовой доской каркаса и одной стойкой чтобы поставить чтобы с двух сторон я мог спокойно зафиксировать. Вот Зафиксировав это, потом еще с женой посоветовались, она попросила сделать лестницу Лестницу решили сделать на метр пятьдесят шириной Соответственно, я прикрутил просто к первому каркасу два столба на нужную высоту Она попросила, причем не делать перила сверху, а пускай столбы чуть выше будут Ну, хорошо, так и оставим потом я сделал, то есть изначально я их прикрутил затем мне нужно было к каждому столбу сделать прикрутить ну, как некие колобашки поддержку для тех досок которые я буду вырезать вокруг, вокруг столбов и чтобы доска терраса уже могла опираться на что-либо поэтому я просто взял из обрезков сделал там, прикрутил к этим столбам из остатков скажем так, поддержки что касается уже вот где будет входная группа лестницу делать будут, то там мне уже пришлось и одну сделать и поперечную, как, наподобие бриджинга, или как это правильно там называется такую, чтобы придать больше жесткости к столбам, и все, соответственно, я их тоже прикрутил, и они пока первично были только к одной привязаны болтались во все стороны, можно сказать когда уже э, прикрутил там одну поперечину и поставил вот эти вот дополнительные прикрутил уже жесткость ну, серьезно изменилась в дальнейшем, когда уже полностью вся зашилась терраса то они получили очень стабильный результат конечно было бы хорошо сделать сразу лестницу как мы это делаем заранее но у меня не хватало материала и уже времени тоже не захотел сейчас ничем заниматься этим потом доделать то есть расстояние мне залезть туда позволяет поэтому мне придется просто ползать еще между Перед самым началом нужно было решить еще пару проблем. Одна из которых это отвести ливневые воды от, э, из желоба, кровли, скажем так, и из трубы в канаву, в дренажную. Поэтому пришлось немножко покопать, немножко это целый день, скажем так. Все соединить, подсоединить, подключить и тогда уже можно было заниматься террасой то есть ее разметкой и так далее то есть я сразу прикинул где у меня будут закручиваться сваи положил туда кирпичики и распределил так, чтобы трубу прокопать чтобы я потом спокойно мог закрутить сваи не повредив трубу и не вспоминав об этом в дальнейшем после того, как дренажная труба, вот эта ливневая не дренажная, а ливневая труба была закопана сверху расстелили геотекстиль геотекстиль расстилали с таким расчетом, чтобы заходила на фундамент, выходила за края террасы, так как здесь будем все равно делать в дальнейшем отмостку из щебенки, тоже геотекстиль, также террасовая доска по краю забьется и просто засыпется щебенкой, поэтому с таким расчетом мы делали. Для чего еще это было сделано? То есть я не хочу, чтобы прорастала никакая, ни трава, ни что-либо из-под террасы, чтобы у нее не было никакого шанса. Потому что если солнце попадает нормально в свет, да, то все равно там солнце, влага и может такое прорастать. Посередине где-то не будет или ближе к дому, но все же с краю свободно может такое происходить. И, как правило, это крапива зачастую растет, там где-то косить не особо удобно, но решили сделать так, что я посчитал более правильно, таким образом, что мы делаем выход за террасу и такая как некое подобие отмостки для террасы и засыпаем это все щебенкой также чтобы там никакие особо грызуны не разводились не заводились ну, и не пылило особо ничего из-под низа не могло там сыра стянуть или еще что-то ну такой хороший вариант, мне нравится поэтому я не вижу ни, одного, ни одной проблемы, чтобы этого не сделать да, это немножко больше работы, немножко это затратней но мне кажется, это все значительно качественней психологически точно по сути, после того, как весь каркас был собран все столбы поставлены и так далее пришло время обшивать террасу доской я выбираю всегда, ну скажем, это мой личный выбор и мой приоритет между композитной и деревянной я всегда выберу деревянную. Это связано с тем, что у меня была практика, был опыт выхода, именно как бы получилось так, что сначала заказчик захотел сделать, ну как в проекте и было деревянная терраса, да, а потом захотел увеличить. Да, это все, что касаемо размеров террасы. Блин, вот в 90 процентах случаев кто делает маленький изначально да, в проектике есть какие-то небольшие терраски то потом всегда люди увеличивают поэтому лучше рассчитывать сразу и сразу делать больше но здесь получилось так что была деревянная уже существующая а увеличивали за счет композитной доски пластиковой то есть соответственно получалось так что есть возможность скажем утром приходишь там и Скажем, ну, босиком да, начинаешь работать, наступаешь на холодная, холодная доска и холодная пластиковая доска, композитная, то вот эти вот впечатления, они сразу, ну, скажем, резко противоположные. То есть если на доску наступаешь, и тебе ты чувствуешь свежесть и прохладу, да, то на композитную ты наступаешь и чувствуешь холод. То есть некомфортно босиком, не выйдете никогда, по сути, ну, будет неприятно, скорее всего И также в дневное время, когда это все разогревается То тогда доска все равно остается, скажем, в комфортных пределах для человека, для наступить То композитная доска, она нагревается, если у вас будет где-то на южной стороне И вот, скажем, в самый такой санцепек То вот будет даже, возможно, некомфортно, будет горячо Поэтому я делаю выбор между доской и композитной доской пластиковой Конечно же, просто натуральную доску Но у натуральной доски, в принципе, как и у пластиковой Огромное количество недостатков Я не буду сейчас все перечислять Но самый главный, это все-таки связанный с размерами, калибром То есть, если композитная она будет в хорошем калибре находиться то деревянная, она все-таки имеет большую разницу, скажем так. И если это будут разные партии, то тогда вообще капец какой-то. И вот тут уже вопрос монтажа. Так как я знаю, много раз делал, как поступить и так далее. Я делал это все под рулетку. То есть первую поставил нормально на доску, а уже от нее потом беру рулеткой. Я делаю также на разных размерах террас по-разному иногда я просто через метр отбиваю линии от края откуда я начну сразу целой доской и оттуда иду отбиваюсь просто каждый метр отбиваю линии и потом к этим линиям я сверяюсь и сверяться приходится чаще всего даже на каждом ряду это проще потому что вроде как быстрее там через некий шаблон но бывает так что через одно уже все и ты понимаешь что у тебя не идет ни по шаблону ни по размеру никак не идет и приходится выкручивать а это я Честно говоря, переделать вообще не люблю Это меня бесит больше всего в жизни То есть Мне лучше чуть-чуть я побольше потрачу времени На, на что-то изначально Но и не переделать Вот это для меня более важно Поэтому просто беру и по размеру Здесь я шел, у меня калибра тут вообще капец какой Плюс они одни какие-то в воде лежали Долго в тени и другие на солнце высохли В общем, какие-то все разные партии и получается так, что у меня тут вот такой сырбор получился, что вообще ни о каком шаблоне даже речи не может быть. Плюс доска она некоторая идет, заходит. То с одной стороны у нее будет один размер, посередине другой размер, на выходе третий размер. И то есть бывает так, что идет вообще и, и щели не остается. Да, они это, возможно, на более там разбухшая на сегодняшний день, потом подсохнет но я основывался одному и тому же принципу по большому счету, с одного края я начинал с лицевого через шаблон, сразу брал размер и все и под этот размер я шел уже пытался все остальное сделать подтягивать, вот это все, поэтому есть какие-то такие кривые линии, но это ничего страшного потому что если бы я пошел просто через шаблон это было бы вообще, я даже не представляю что бы получилось поэтому к этому нужно относиться, вот такие прям строгие хорошие линии, но ну, это редкость тогда. Бывают небольшие террасы и хорошее качество доски там прям ну, бывает такое, но это редко. Поэтому, в принципе, по большому счету, все это мы зашили. Использовали шурупы мы А2 нержавейку. Спокойненько, вдвоем закрутили. Дальнейшее, чтобы геотекстиль этот, весь тряпки не болтались по краю, я также из обрезка в брал и просто заострял там клинышками, грубо говоря обрезки досок, забивал их кувалдой, ну, что штурок натянул и тогда линия все равно такая, потому что где-то забиваешь, у тебя ту доску разворачивает то где-то там может камушек попался, может еще как-то более плотный грунт пошел ну, куда-то отводит, туда или сюда плюс я немного, вот так как у нас участок такой странный, ландшафт, ну, скажем, где-то больше где-то меньше. Просто посмотрел, где-то двойную доску поставил снизу. Где-то там речки какие-то у меня обрезки были, добавлял под низ, чтобы вверх, ну так, более-менее хотя бы был более-менее нормальный. И все остальное, соответственно, засыпали щебнем Геотекстиль потом жена все обрезала поверху. И все. И такой получился более-менее опрятный вид. На данном этапе мы остановимся как мне дорогая подсказывает, что к завершению мы придем еще не скоро вот. поэтому есть куда стремиться, будет куча, видимо, видео других о других моментах вот. а у вас есть возможность оценить нашу работу проделанную и высказать свое мнение а на этом хочу со всеми попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!